всем привет перед началом видеоролика зайди на дзен и подпишись на канал приятного просмотра врачники талисманы. Непогода, вперед дождь и дождь о боже, давно такой погоды не было. <свист> не не <свист> понял. Так, что mm. тут за соседи какие-то? Ну-ка, пойду-ка спущусь. Так, ничего понять не могу. Каждый день Тук -тук. погода и погода. Тук-тук. Ну... А, ну ладно. О боже раз Что так... это такое что за токи, шпионаж токи токи ой там на что ли на улице? проходи пришел да Сонечка да, каждый день дождь каждый день понимаешь Темнотики говорят, что около месяца надо её... а ну тут у нее крыша Наша говорили пока непривычная около... погода я тебе скажу, около месяца Зеносик говорит, что около месяца будет дождь идти. Ты посмотри, посмотри, туман какой. Ага. Мне кажется, что это какая-то. Так, во-первых, ты что тут за веревка была? То есть маринет. Целый месяц будет идти дождь. Целый месяц. Так, во-первых, ладно, мы уйдем. Это что вы тут за веревки были? Люстру вешал. Ну ладно. Мы пойдем. вообще, мне кажется, то, что. Где он? Да я выхожу. Пойдем ко мне, посидим у меня. Мне кажется, мне то, что это. А тебе нельзя. Маринка. Да ладно, пусть заходит. Да. Кстати, я на работе даже очень много заработал. Да, что сегодня мне такой кажется, дождь что что это Афума виновата. Тебе это не кажется, то, что он месяц целый? Это не может быть. Ста? Знаю, мы живем в такой стране, где не может быть дождя, и тут бам идет дождь, туман. Но это. А? Да ты че? Я <связываю> вы на балкон. <связываю> балкон что ты делаешь? <связываю> Выходи с моего уборной. Кто? Ванная? Ты маленький. Я чоколадкой. Маринет, ты чё-то дуришь, что ли? Нет, стой, Маринет. Уйди. прыгай не выход. Я здесь дурку вызову, что ты будешь там... Вообще... Так, ладно, зайди. Давай, давай, домой, домой, домой. Ну не может просто так сразу же вот это... Быть дождь. И при том... чтобы не стали. Просто пошёл дождь. Сколько Гимноптики говорили. Что будет целый месяц и все, а? будет целый месяц. Молодец, О, М -м -м, хорошо, что абразни? Чего? Что это Я не знаю. Чего the... это фак? Да нет, просто там послушаешь, после когда вода потечет или закончится, я все расскажу. Ну ладно, ладно. Смотри, здесь у меня есть отдельный отсек. Ух ты, Ух ты. ой, Здесь у меня только склад, пока. Но там ничего нет. Что она там не умеет? Боже, что ты это делаешь? Ты что делаешь, шуле сюда. Как ты в стекле. Как ты? Вылазит на его стекла. Ладно, пусть сидит, пойдем. Ладно, идем. Кстати, Лука, кстати, Лука, это Мне это не нравится. Давай, иди сюда, кстати, Лука, ты заметил то, что дождь будет целый месяц идти? Ты Луке позвонил? Да, месяц. Надо, у вас телефон есть, я куплю себе потом. Да, по блютузе. А Маринка? А где вы? Я же не А я думал, я думала Я тоже позвонил ему, но у меня телефона почему нету. Слушай, прям беспаливность. Есть, нету. Адриан, Марин... без не вижу, не видим, отходим. Ты, ты видишь, Маринет, Адриан? Нет. Я тоже не вижу. Окей, что будем делать, если Посидим. это окажется похоже Ну Посидим. Но пока это не аккумулярно, мы, мы не можем... О, проходим. О, любовница моя. <свист> Ладно. <свист> Ладно. А, ты дончик хотя бы Нет, это зачем мне? Да. с меня вопрос, ты дончик с тобой брал, просто... О боже, сюда молния. Алло, ребят, просыпаемся. Пойдём. Пойдём. У тебя есть туалет? Меня сейчас где да, у иди. Меня сейчас разорвет от этих маринет кексиков. Пойдем. Маринет кексики. <связь> О боже, что это такое? Пойдем <связь> выйдем наверх. Нет, <связь> я не хочу кисти. <связь> сейчас... пойдем ка нам выйдем. Пойдемте выйдем на балкон. Ой, туда на выше. <связь> Так, погнали. Блин. Ты, что, Ты, короче, попробуй, как я... Да, я... я моряцки, стой. Сейчас мы попробуем наверх запрыгнуть. Как-нибудь, стой. А где, а где а шлем Шлю... Шлю... а Шлю... она... Пойдем наверх, как-нибудь залезем. А, нет. Ой, я знаю, что нам делать. как ну, иди сюда. Где иди сюда? Я а, на балкон. стой. На балконе Иду, я радио. Кто это такая? А! А! И в этот день будет всегда лить дождь. Так, надо убирать эту фигню. Маринет. паркуристка. Так, Марина, уходи от моего yeah. yeah. oh yeah. really mm -hmm. дома. Тебе... Валяй <смех> отсюда Ой Чё ты меня бьешь, Валяй отсюда Ладно За Маринэ Который меня ударил Так быстро <смех> надо свалить <смех> Ну ладно, <я> полечу Оооо <смех> <смех> <свис> Кто Эй, а. Я тебе сейчас покажу. ой. Наплевать. <свис> <кей -то. свис> <свис> <свис> и скоро весь город прийдет, и в да, этот горе скоро в этом городе будет не называть температуристы. Привет, часто в ледышку когти О, Костюм как помешит Ой, бабушек привет. А, не достанешь Так Иди сюда. Сейчас буду надо сломать, <связь> надо расколоть. Так, <связь> Я тебя очень много раз молнии. Не... Еще больше воды. Бежим, бежим, бежим, бежим. А, как так, Дарис, Лидиба. Они шутим Они на ванькились, что ли? Так, где все? Алло. Леди Баг, Серёж? Леди Баг. Питайский, питайский так ладно, найдем ее, а на... так на, где, он находится? На... где они находятся, где они находятся, но я, я их я слышу, они где-то рядом. На вам шоком побью вас, а теперь напряжение, шоком себя ударю. Спасибо, нет. Я Леди Баг пока вы берете их, они здесь, у сразу не приклеены. Более отсюда. Ага, сейчас. Подождешься. За мной. Оставь... Ай-яй-яй-яй, сюда. Ладно, а. ладно. Быстрее держи. Ага. Сейчас я палку кину. Сюда пошел. Давай. Да ты что, кутик? Получи. А ты попробуй мне достать. Мне хватит моего прыжка. Мне хватит. Проверим. А ты стой, не двигайся. Давай. Да, не двигаться, что сказал. Да, фиг тебе. мне пока не Получи. Сейчас... Веном, давай. Да. Охраняй, охраняй, леди бак. Охраняй лучше леди бак. Если она подлетит, ты ее используешь. Стой, леди бак, охраняй. Они бегают за ней. Я говорю, бегай, следи за леди А я разберусь с ней, пока. Какой безжалостный котик. Да-да-да. Подойди, подойди подходи ближе. Чем больше ты подходишь, тем больше шансов тебя ударить виновым. Да уже разморозка давно прошла. Надоело меня, это непогода. Просто оборожено, и все. Ай, ай, ай. А. Немного, Ди, да. Это практически. ты наделала, дура? <соргут> <соргут> ну, ты злодей. Да ты что? Надоело, Надо, на леди тебе. Леди Баг, дыши, дыши. не дышит. Ну, ее потеряли. Да чё вы там потеряли? Она просто обморожена. Пошла отсюда. У меня, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. У меня три минуты, а теперь я что-то не делаю. Ура, я ее парализовала. Опа. <соёк> а <соёк> как мы будем снимать ее? Телес. Ой, аккуму. а Если она в палец. Ты ее не... Ну, Давай Давай ее к а? Ну, дай быстрее Что, молния, у меня от минуты. Ай! Молния, молния бьет ее. Мы не... Мы не сможем отобрать. ее сейчас молния защищает. не Да. Отвеним ее. Уйди, иди трансформируйся. Ты пошёл. Леди бак, уходим. Чем? Сейчас она отморозится. Не пора ли использовать твой любименький? Ну что ж моя хорошенькая? Что тебе выпало? Что с ним делать будешь? Смотри, он жёлтый. Безполезная пчёлка. Вена, она может ударить. Мама не позволит тебе подойти. желто красные пятна. Леди Баг, это битва без меня. Вы... И И вы победите ее. Видно, Леди Ба, Нет, Вы победите с пчелой. Ледушке, Леди, я появлюсь, святые. когда вы победите ее. Что же нам делать, Леди а, а давай это... я использую. Дай а, мне... Леди да, что он... Тебя что, вообще, дали звоноклей что ли? Она Да, у меня тоже. А не тебя, Ба. Что нам делать, Леди Баг? Сколько у тебя? Леди Баг, ну что, тебе понравится быть ледышкой? Я спасу, Леди Баг. Леди Баг, тебе понравился быть ледышкой или нет? А ледышкой. Я слышу, давай, идите отсюда. Ты... Ну давайте, пчела. Беном не делаешь? знаю свою использую. Ну а давай, в меня бы туда? еще. Туда? Ее прилизуй. Давай я тебе подкину. Да, ах, ты Надо силу так, их тоже... А? Их тоже следующий перевозится в еду... Да у него Да ты чего попасть не смог? Я Да Если Так, ты Ты сейчас Давай. На поешь. А, ну так все. Да быстрее! У у вас, Вера, у вас случился электрический разряд. Да Что ты мне пьешь? Да, нифига ты меня не парализовал, да. Ч? Я знаю, Чё? что мы сделаем. три минуты осталось а что же мне Надо сходить в отель транс, вот mm -hmm. Леди -бак, надо... Задержи ее. Ну, я просто вот так вот налечил, mm -hmm. посмотрю на вас далеко. А у тебя же есть йо-йо дура! Тут... Сегодня у меня используется йод. И -и -ху -ху. О, я ее видел, вон она! Мне как-то хочет И... тебя доставать. <связь> <связь> Мне надо это сами Ладно, дурирует. вы тут сражаетесь. Она же дура. Дебака. <связь> <мастер, дура>. <связь> <Она. связь> а, да, найди подходящего. Где ты находишься? Я сейчас посмотрю по геолокации. Ага, ага. Я вижу. Так. Алло, леди баг. Ай-яй-яй, отойди от меня. А Быстрей, мы ждем. Я тебе отправил ге геолокацию нашу давай ставим Что? наушники вставьте герои ставьте все наушники Что? чтобы мы слышали друг друга я Да, я так наушник так все наушник. Так, всё, я наушник тоже поставил так теперь мы слышим друг друга и все но... о здравствуйте Ой. Здравствуй. Ой. Я я... дракон мол не используй и запрети чтобы е. Вс. Вс, она больше не может ставить молнии. Вроде... А. Давай, давай, работай. <пьют> ты, ты, ты точно сказал, Да, не Вроде <пьют> все. Просто. Ааа! -а -а -а. Так, давайте заберем мой зонтик. Давай. Сейчас давай. я попробую забрать. Забрал зонтик. Кота. Клизм. Все, пока. Хорошо. А, солнышко свет. А что там нам было? Да, в течение секунду, но. Максим, мы... так как. Но мы справились. Все получилось, лохушки. Получилось. Что-то свое оружие скинул. Так, чувак, за мной. А дракон воздух использовал. Вдруг он за нами следит и хочет Так, а, это, можешь да, себе да, да, оставить так. талисман, ты да. хорошо справляешься, но твоя личность должна быть в тайне учти. Да, если да, твоя личность так. должна быть то да, я, я заберу талисман. Его. Да, да, да, я же живу, да. Так, где Леди Бак? Так, где-то здесь. Не умничай, не можно. Нельзя. Ладно, жду. Я, я, я, я, я, я тоже не Хорошо. Можешь ему оставить что ли этот талисман Я уже дал, я раздал талисман. Я член, да, да, Где этот человек? Ой, этот конь так, ладно, ты не забранил, поставь там. Его забрала, там ладно. А дашь? А давай мне. Мама, Лё... ты его так, а дай верни ему. Он нам помогал. Ну потом. Да, ладно, давай. Так, ладно, я побежал. Беспалец. Я, пожалуй, сейчас... Безполезно. Так. Так, так, так. Иди! У меня что с тобой много дел. У меня же с тобой много дел. Так. Прячься. Фух. Так. Маринет, Привет. Привет. Что ты сделаешь? Ладно, Что смотри, дождь делаю? закончился, смотри, как стало на улице. Классно. Да, красота. Посмотри, иди ко мне. Да, Посмотри, да, как, я... как стало красота. классно. Маринетт. Ален, тебя не слышно.